Да вы ленину! Я не Ребят, Мне так хотелось орать просто! Ну, как я и говорил, два импостера. Алик, мы с Эльфомом поиграли! Да, во-первых, выкинула. Ты спалила, как я, я залезаю в вентиляцию, что ты? мне было делать? Ну и зачем? Что случилось? Но какого хрена? Что происходит? Тео? <смех> <Черт. смех> не, ну я так не играю Не, <смех> Нет, ну это не серьёзно? Почему, <смех> стали? Потому что <смех> вначале ш <ж> говорил <смех> Вначале говорили как... ш <смех> Это какой-то мем или что? <смех> да это мем Ты какой-то сюр Если будете голосовать за меня Я буду голосовать за тебя, стали Я за тебя, я всегда за тебя, ты ж мой Где? Кто? Кто? Опа. Ага. Где кто? Хенниси вынесла. Это, это Стали был по-любому, потому по что мой? мы с кайта побежали. Мы с кайта побежали к реактору, а Стали в это время пробежал мимо, а Хеннеси была в электричестве. Так. Труп, труп в электричестве был. Мича, в электричестве труп? Uh, не знаю, я вообще видела его. Короче, я убегала. от. Бля, я не хочу. Я не буду скипать, потому что по мне, ну, как по мне, в той стороне была только капуста. Я стояла, ждала, пока Райли пробежит. Она не пробежала, и я стояла. Я побежала за капустой, когда она пробежала мимо Райли, потому что я боялась, что Райли импостер, он меня кипнет. Окей. Okay. Ну, да. если не капуста, Пошёл, то будет грузный, конечно. Капуста. Очень груз. Его? Я не могу нажать кнопку. Okay. Да я не про эту кнопку. Я не могу голосование нажать, а я ведь знаю, кто им постит. Рилли, нажми на кнопку, пожалуйста. Рилли. Я назову Какой тебя Ралли, только нажми день? на кнопку. Какой кнопкой здесь идет день? А я говорил. Мне так хотелось орать просто в голос, ты да пипец! Криса! Крис! <свят> вот и не слушайте меня дальше! Так, давайте все-таки не разговаривать во время давайте, катки. И два и <свят> Потому что один, ну бля, это скучно. Да в смысле, скучно? Ты нас всех перебила, <свят> тебе скучно! Смотрите, я не всегда перебила ей, скучно ей. Скучно ей называется. Это что вообще такое? Ну, я нерождённая крыса. Я родилась в 8 минут, но пока это я крыса. Почему мне доставляется такое удовольствие кого-то убивать? Мне кажется, у меня проблема. Ах, шит, here we go again. Где? Короче, там, где пуклы или электрички, короче. Нет, капуста вылетела, капуста вылетела. Это я тут, крыша профессионального уровня, кто? Так, а где труп? Я была в медпункте. Кайта, где труп? Я отошла в электричку от Дио, а прихожу, она мертва, как бы, по сути. Я чинила электричество, идите нафиг. Блин, я видел рядом Дио и Кайта... И все. спасибо. Ну, мы там времени. вместе с, ним, с ней бегали. Да! Вот в чем проблема. Я скипаю, у меня нет доказательств. Скипаем. Да блин, вы что, не научились муслить? На иконку называем и там На свою круглую иконку. Она старается, когда мы играли. Когда мы играем, мы мудимся, просто чтобы тишина была идеальная. Блядь, Это кто он? Это Сталин. По стали. стали, погоди, погоди. погоди. Ты выбежал из медпункта, и там было мертвое тело Райли, ну ты не везти мне тут. Чего? Его того. Подожди, где было ее тело? Еще раз. В медпункте между сканером и, короче, анали... химической реакцией. Так, либо я с... дико слепой, либо я что-то не понимаю, потому что либо да, я только что был в медпункте, да, ты... я не видел там тело. Мы, мы были с кем-то там. Я не помню кто. Я там, я там одна была вот. <с> Все какие то стали. У тебя нет доказательств. <с> Я, да я, не я не слушаю, не слушаю не ваше любовь Я тебя ненавижу, не мразота, ты такая! Я же говорила, что это красный. Дива, я очень извиняюсь, мне пришлось, ты осталась одна. Иди в задницу, ты мразота, я тебя ненавижу, я тебе больше никогда не поверю. Я ещё хотела сказать, какая же ты крыса! Какая же ты сука! А вы говорите, один предатель это мало, да самый раз, по-моему. Да не остали крыси, заходи, сука! Крыси на радурок! первым. Кажется, я заработал свою пару, в, пару в врагов. Кикер первым вначале же сказал. Ладно, я могу обратиться. Давайте все наденем цветочки или белые шапочки. Давайте, Давайте конечно, наденем. Они стандартные. Давайте втащим стали. Нет, не, я, я не нет. поддерживаю. Я не поддерживаю. Я поддерживаю мечи. Так, все, заводи. Заводи, батал. Дайте кайту шапочку наденет. Блять, 5 секунд у тебя. Помянем. сложно Дива может ну блин <laughs> Дива не не не не <laughs> А мы не делаем. Господи, Кайда стрит, когда это не диву не виновна. И я просто одна. Я не понимаю, то есть я. Стоп, я правильно понимаю, что скокичи кто-то работал? Да. Нет, одна. Нет, я работала скокичи. Сейчас... Я, я заманивала жертву, она убивала. Не, ну блин, ну блин, это прикольно, О, но это нечестно. Издавали. Это прикольно, но это нечестно. А ну что, виноваты, а мы что всегда так работаем, что она импульс. Вы крыши в квадрате Где? Сталин не импостер, я бегал за ним, он никого не трогал Ну, я вам показал, что у меня задание на астероидах Это Мичи А в смысле, я с тобой рядом стояла вот именно. Ты стояла со мной рядом, когда мы охлаждали реактор. А потом... Oh. Э, я пошел... Короче, потом она... А если я люблю Кайта убили? А, потом... а потом... Стоп, Кайта убили? Что? Кайта еще убили? Так, а какие-то у Короче... Митча была со мной на реакторе, но потом оказалась в электричестве. По-другому это невозможно сделать, кроме как... Э, в смысле? По... Меня Капуста видела, я была в кафетерии. Я прибежала учинить проводку. Капуста, ты ее видела? Да. Я... Я... Я... Я я Что? Я стою посредине столовой уже второй раз. Ну, она рядом стояла со мной, вообще не двигалась. А в том-то и дело, в столовую можно попасть через вентиляцию, через медпункт. Я туда я за пробежала, по коридору над медпунктом, всё-то у меня пиздишь, я, я вам говорю, он импостер, блядь. Я это за Мичи, сейчас слышу, Стали Сталин не импостер, не импостер. импостер, я за митчу. Ну конечно райли. нет, он же это, райли. анимации, короче, показал, он стрелял. Райли. Я за митчу. Райли. Чего я? Давайте за митчу, я потом говорю, за я за говорю, за Райли. Я вам говорю, что Мичи не, очень необоснованно быстро по перемещалась по кораблю, а это можно сделать только по вентиляции. Давайте за Мичи, потом за Райли. Это моё единственное доказательство? Вы чё Это не я! Я с у меня нет доказательств. В смысле, а почему Райли? Почему я? Я побегаю с если я жива, значит это не она. А почему Райли? Я же ничего плохого не делала. Да! Окей, вы красавцы. Не мы, а я? Мичи, Мичи. Вы красавцы, остали стали крыса. В смысле крыса? Ты там скачешь по своей вентиляции? Крыса я. Да, ты, ты? Угадайте с первого раза, где труп. Где? Электрики. Блять, куда можешь. Вообще кто угодно убить. Хорошо. Так, я сразу, в чем у меня какая у меня есть информация? Мичи точно не импостер. Я знаю, это звучит необычно, но она точно не предатель. Понял. Она выполняет задание. Поясни. А вдруг я? Хорошо, Кикай Мичик. Она сама так сказала. А, ну, ты... <пух> Мне кажется, это Райли, либо Сталин. Но по традиции я проголосую за красного, потому что вначале Ши говорил. <пух> <пух> у меня подозрение на Хеннесси, но доказательств у меня нет. Хорошо. Я бегу в <пух> Я знаю. Я знаю, я знаю, я <пух> знаю. Где нашли тело? Так, товарищи детективы, я не знаю, как мы это будем распутывать. Тело в управлении, прям в коридоре. И с Хеннесси у меня подозрения тоже спадают, потому что она вообще в другой части корабля сейчас была. Я бегну с Хеннесси. Походу да. это рай, походу это рай. Я голосую ты по традиции за Красного. Ты прикалываешься, я все это время. Но ты стояла и буквально ничего не делала. Не, я за Не, Райли. ну конечно, Если вы можете не он, меня кикнуть, но вы обосрётесь. Я за Райли, просто не дам противного. Тебе не стыдно? Нет. А должно? О, нет. не знают, что такое стыд. Спроси у Вичи. Или у Они не ответят, они выстрелят. Ты слышишь что-то? Как они о нас думают? Райли? Короче, Райли сказала, что не знает, что такое стыд, спроси у и устали. Да? Я вас выгибу без масла. Ой, я не буду. Ну чё, на страх и рыски его выкидываем или Хеннесси? Ну мне что то жопа кажется, что А что я, блядь? Как мило. Ха-ха-ха, я быстрее знали. У меня раскладка сломалась. У тебя голова сломалась. Это что? Это я стакан на стол поставил. Вы знаете, что это было очень мемно? Типа у тебя голова сломалась и три штука об стол типа. Голова сломалась. Вот именно, я стоял, как раз нас было много, и всех можно было контролировать. Дазай выполнял задание, 100%. Мечу выполнял задание, 100%. Я, как бы, себя не буду говнить тогда викинд получается. Или Чем ты, или ты кактус. Я сейчас был в офисе, а потом попёрся в главный. А что ты там вот, делал? В офисе надо было какую-то фигню делать. За кого голосы? За тебя. <губ�> Блин! Вот если он сейчас напишет, почему это ты, то это ты. А если не напишет? Это он. Я думаю, это как просто потому, что я слышу ее голос и, ну блин, ну это, это голос лжеца. Ну сейчас мы проверим, проф или нет. Ну, я могу тебя поздравить. Я надеюсь, ты не обижаешься. А я старался. Нет, ты неплохо, вообще очень неплохо вышло, прям. Я был готов поверить в какую-то вот в какую-то секундочку, но что-то мне вот не давала это Самый потому что а... Ты а, черный? кто черные люди а ты типа хороший, типа да я а, да там, там, не важно что что говорят кисы за спиной крысы вот так где там этот жуткий вообще то наоборот <эффективно> Миши <смех> у меня все правильно